а а он не является я его срублю мне пригодится древесина для прохождения моего уровня <quer touches> Ха. самое время срубить нижний блок а что <п> это всем привет с вами туник и сегодня я хотел показать я хотел, сегодня я хотел бы открыть новую рубрику которая называется механизмы Пробую как называть механизмы, в я, собственно, буду показывать механизмы. Был первый механизм, механизм ловушка, который только что пронаблюдали в на своих глазах. Совершенно эффективный. Как он строится? Для начала нам понадобится дерево выращенное. То есть для начала нам, все, что нам понадобится для механизма, это костная мука. 1 и вот, вот, в общем, такого вот набора. Простием дерево говоря костная мука не нужна больше. То есть если вы, если вы это делаете на сервере где-нибудь или просто играете. Хотя нет, это на сервер на серверах делают люди. Если вы на, се на сервере вот так вот, собственно, хотите защитить свою территорию от нежелательных знакомств, то тут механизм как раз для вас. То есть, строим вот такую конструкцию. Ломаем блок, на котором растет дерево, дерево ломать не надо, то есть по статистике 95% майнкрафтчан э, ломают сначала верхний блок, а потом нижний, это будет, ну, я думаю это будет на время, чтобы проверить, что это самое обычное дерево, и 85% из них ломают нижний блок, вплотную к нему подходят, то есть из-за чего они провалится вот в эту дырочку и уже не смогут выбраться. Если с него пытаются убежать, то динамита, динамит уже взорвется, пока они поймут, что это динамит, собственно. Так вот, ставим на него рычаг и сразу же активируем. То есть поднимаем стол чтобы было активировано. Сейчас сооружаем вот такую конструкцию и, как вы видите, факелы сразу погасают. Далее вот здесь гвоздем, у, у меня в данном случае гвоздем будет побольше механизмов, я ложу карпус с механизмами. Вот, собственно, так выглядит. И дальше все это закрывается землей. Ой, ой, ой, ой, нет, нет, нет, я все испортил. Ну, я думаю, суть вы поняли, так как я уже показал на выживание. Суть, я думаю, ловушкой вы поняли. Вот такая вот ловушка. Ну что это все, с вами был Туни. Это серо с маленькой, но и ловушка, я думаю, многим пригодится. Вс, всем пока. Удачи, удачи вам остановиста!